Здесь живет наш шейх Духой. Здесь его машина. Вон там мы приехали уже. Машину поставили. Здесь мечеть. Вход в мечеть. Машалла, машалла. Здесь Мактаб. Шейх сидит здесь в Мактабе. Приемная здесь. Мечеть. Машалла, машалла, машалла. На главной дороге причем. Дай Аллах, чтобы у каждого брата было вот так. У каждого брата нашего было вот столько машин Вот такой дом Где он, машала со своими детьми Живет Со своей семьей, мечей, чтобы у каждого было Из братьев вот, такой, вот такое хозяйство Аминь, аминь, аминь Всем братьям желаю И сестрам ла -илях, ла -илях. Вот это шейх здесь, духи Духи -ха -ха Живет здесь мой старый знакомый. Он очень хороший друг шейх Салиха Альфаузан. Он 30 лет назад закончил джамиа Умуркура. Ты сам ДАВА. Ты отдел факультет ДАВА. И постоянно призывает, призывает ДАВА делать везде. Приезжает к нам в Мекку и делать ДАВА тоже. И вот он здесь. Книги печатает, книги составляет. Шейх Салях Валзан делает такдин на эти книги. ма А Вот так вот, дай Аллах, братья, приезжайте учиться жить здесь. И Аллах Субанава Тааля может и нам тоже даст такой всем, такой фадль. Это фадль, милость Аллаха Субанава Тааля. Дай Аллах, дай Аллах. Прошу искренне всем братьям. И сестра. Айва, я шейхана! Дагига, дагига! Вот здесь э, дом нашего шейха, духи. Вон там мечеть, минарет. А вот здесь вот ресторан. Йеменский ресторан. Мы приехали посмотреть. шала здесь готовят все. Сюда можно привозить паломников, кушать прям тут же. Потом идти в мечеть. И шейх духи будет э, рассказывать какой-нибудь вааз. Э, 10 минут э, напоминания. Э, шейх очень э, загид. Субхана Аллах, машаллах, самолет, а Машаллах. А здесь этот Аскария здесь. Аэродром. Аскарий. Вот здесь у них маршално, смотри. Алдрахман, заходи. Вот здесь можно собираться. Сидеть, кушать. Машаллах. Вот это вот. Нормальное место, да, Алдерахман? Здесь можно прям собираться. вот тут по комнатам уже. Здесь стиль йеменский, это йеменский стиль. Ага. Видите, кабинками все. Специальная кабинка, раз, И вот здесь можно... Здесь группу человек, женщины. Вот так кушают они. Стелятся суфраты. И вот здесь люди кушают. Раз, раз, кто хочет, уединяется. Здесь Тахаратная есть. Тахоратная комната. Вот здесь вип Залы, да. первый, третий, четвертый, третий, четвертый. Это все вот стиль Йеменский. Комнаты ВИПовские уже. Хочешь, супруги или целая семья. Вот здесь рукомойники, пожалуйста. Даже кто-то вот йеменский это что-то там слушает. Напевы. В общем, братья, в Туайфе теперь есть место где можно собираться. Так что, кто собирается в Тойф, звоните Нуру. Он вам сделает экскурсию. Сделает дава. Сделает вам ресторан. И все. Не забывайте Нуру звонить и брать с собой Нура. Баракалавкикум.